Я ну, вот Полина, мне 8 лет, а, мне больше понравились, мы играли и читали от 1 до 10. Мне mm. вот Это понравились наши учителя. В школе я, если все, все занятия начинала в школе, оценки у меня лучше стали, я начинаю, начинаю снимать текст и быстро учить, ну, Спасибо, давай мы послушаем Ваши впечатления. Меня зовут Мария, ну мы в общем-то получили ожидаемый эффект от курса, и скорость чтения увеличилась практически в два раза, и самое главное понимание текста увеличилось, правильное такое восприятие, и ребенок теперь умеет анализировать тексты и хотя бы как-то по-нормальному объяснить, о чем он, собственно, прочитал, поделиться с какими по Лучше стало оперировать и Фармин действительно, как я сказала, лучше стало учиться, ну, мы, скажем так, нестабильные, мы такие эмоциональные, но, тем не менее, там, где хватает силы, воли, себя заставить Думать, там результат действительно хороший и внимание ушло. Это заметно. И спасибо тренеру за то, что хорошая атмосфера такая была здесь на занятиях. Это заметно по тому, как ребенок бежит на занятиях, как, как воспринимает то, что здесь происходит. Видно, что нравится. Значит, здесь хорошо и комфортно, и удобно. Консультации были своевременные очень. За это тоже большое спасибо. Ну, конечно, рекомендовал ваш курс уже и не раз. Я думаю, что некоторые из наших знакомых уже обращались. Надеюсь.